Всем привет! С вами 1.25 Сегодня я вам покажу с помощью какой программы очень хорошо делать скриншоты. Ну вот это вот такая вот программка у нас Филескаптори она называется. ладно Давайте посмотрим. Кстати, через эту программку можно снимать видео. Вот с помощью этой кнопки. Ну с ней, ее, с ней очень, удобно, очень удобно делать скриншоты. К примеру, вот мы хотим делать вот такой вот скриншот. И получается вот. Или даже можно сделать вот такой. И мало камеры, которые есть. Вот такая вот возможность. Вот так вот. вот. Самим выделять это. Но на ту область, которую вы хотите. Вот еще и можно вот эту вот область. И вот что получается. А -да. Вот такая вот штучка прикольная. И даже же можно взять в различных играх. Взять вот, там, там, в различных играх. Там, которые э, нецензурные слова, их можно скринить и отправлять на них жалоб. любого сейчас будет какой нибудь флут в игре, или какие кабаты. Сейчас же мы их возьмем уже за скринин с помощью этой программы. Так. так, конечно, поставлю на паузу, чтобы не тратить ваше терпение. Ну вот, у меня уже, можно сказать, прошла загрузка. Ну и глянь, сейчас что-то что будет. <связывается> ну, <связывается> ну вот. Рекламирование всяких сайтов. Это тут запрещено. Это только, можно, формы. четвертого про игру и вот что у нас получается ой пошли немножко ошибся вот так вот с никнеймом и вот ну в общем программка она очень легкая и скачивание будет вообще в описании. Ладно, всем пока, до встречи. До новых